Всем привет, ребят, с вами Генеофер. <смех> Немного я приболел. Вот сейчас сижу, попиваю чаёк. Короче, сегодня будем играть в рыборубку. И да, это не корона. Наша цель... И моя цель этого роботов сделать одномер Отправить их на завод. То есть бросить называть этих настроек. Надеюсь, не попадутся нормальные тиммейты. Да, кстати, кто играет в Clash Royale напишите. Кто участвовал в ну, типа.. В испытании с партнером там типа эмодзи дается например как вот это мы я тут я с усиленно зеленым прошел ой извините за этот дуб если вы его услышали Видите, Как-то разносим этих роботов. Это, конечно, первый уровень. Let's go. Вообще за нету того нормально играть. Твою налево, кто смотрит, кто? Да кто не к теме? У меня есть. У меня есть второй и третий канал. смотрите эти более анимационные. Мелего анимации снимаю. Звони не скажу, так как вы с хейтить. Типа пу, говно краска. Ну и что-то на потопью. Так. Сейчас-то еще раз вот это. Еще раз пойду. Все, чай выпил. Тем более это и чай. Я понял, когда происходят события в Медведя. Это сон Маши! Она выпила индийского чая! Она разговаривает с медведями, разговаривает с другими. Они её понимают, это под влиянием индийского чая! Короче, за кадром меня чуть ли не убили. имбаланс баланс. Не вообще что-то не выпадает, не выпадают фавлеры. Ну вы видите. Не кстати выпало на днях ява. Интересно. Блин, а меня убили! Это что за пассивка такая у медведя? Это чё за пассивка такая? Я чуть то не знал. <клес> <клес> так... Всё, мы прошли второй уровень! Нет, это десятого. Интересно! Удвоитель жетонов. Это уже интересно. Срать, чтобы выиграть! Так видите, у меня 16 кубков. Заходите в клан. Ссылочка есть в описании. Так, а ещё? Так, а пелик шла. Интересно. Меньше часа назад. У нее тысяча. У нее 10 тысяч 612 кубков. Ко мне даже вот это зашл. Тут 20 тысяч копка! Интересно! серьезно! всем я спасибо за просмотр! Конечно, короткое получилось! Но это мне ждут дела. Ланси, всем спасибо за просмотр, лайк, подписка, колокольчик равно новое видео на канале Киниофер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, не болейте всем мира.